Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Магивара, и у нас в 10 часов начался технический перерыв, что означает, через часик у нас будет завезено новое обновление, и вот оно, обалденный экран загрузки, поставьте лайкосик, если вам нравится, в общем, что завезли, очень много, обалдеть, там поезд проехал, видели, завезли новое, оформление, как мы заметили. Изменение баланса, куча персов. Кстати, магазин обновился, но 11 часов даже не было. Я зашел за 10 минут. Новые скинчики. О, тут еще мегаящики, кстати. Мы обязательно их купим. И перед тем, как мы начнем, ребятки, я хотел бы озвучить самую крутую информацию. Это 220 подписчиков. Я в шоке. Вы просто лучшие, ребятки. Дальше больше. И смотрите. У нас... По обновлению новые гаджеты это на база посмотрите там э, рентгеновские очки там 12 секунд если прожимаешь видишь все кусты в районе действия ульты э, ой точнее области это которые он копит ульту э, на нет значит уменьшили здоровье и все украл ухудшили гаджет и уменьшили на 2 секунды раньше было 5 сейчас 3 надеюсь не сильно фиксанули но прям слабенько стало на мэк Теперь можно накопить ульту за 7 атак, чем за 8. На одну тычку меньше придется копить. И в остальном, я смотрю, вроде бы ничего не поменялось. Не меняли. А, да. Вот. А на ПМ выйдет новый скинчик. Очень хочу его. Но, как мы знаем, гемы только на Брау Значит, у Грифа новый гаджет. Это второй гаджет, который добавили в игре. И это очень крутой гаджет. Получше, чем первый. Но П просмотрим. У Бони уменьшили ХП. У Пенни тоже фиксанули ХП. Вообще урезали. И у Карла вообще 600. Понимаете, 600 ХП урезали. Да. У Джеки добавили урон. Очень круто. Мне нравится. А в остальном я... ПОКО, кстати, пока, да, пока Увеличили урон И вроде бы Все, больше ничего они не меняли И переходим К следующему, нашему главному ингредиенту Сэм Это самый интересный боец, который Выходил, так как у него Ульта, это просто имба В самом начале вы сразу же имеете Ульту, и вы можете ее кидать И обратно поднимать Это очень круто, потому что на сейфе, например, вы просто будете бесконечно давать э, атаку. Это как у Биби, но Биби не может жвачку свою поднять. Типа она кидает ее, выплевывает и все. А здесь вы выкидываете этот капкан и обратно забираете. Это очень небовый бравлер. Надеюсь, э, его не слишком сильно и заимбо заимбовали. Давайте откроем ящик. Мне очень хотелось бы выбить новые гаджеты. Они очень нибовые. И пока что нам ничего не выпадает. Открыли... Один мегаящик, открываем еще два мегаящика. И, ну, конечно, прокачка идет. Но в целом... У меня просто идет начисление очков силы, и все. А по герсам намного меньше стала прокачка. Вот и все. И после этого я пошел сразу в катки, где словил новый баг. Просто... Либо от перегрузки серверов начал лагать слишком сильно, я сдвинуться с места не мог долгое время. Либо еще что-то. В общем, я хотел за Derivo три раза выиграть. И здесь просто стою на месте. Интересно, что же будет? Либо это у меня только лагает, либо это у всех. Но я смотрю, что Баз тоже стоит, ничего не делает. Я пытаюсь кинуть Эмодзи. Он тоже кидает спустя какое-то время. Показывает лайкосик. Хороший типочек, значит. Дизлайки не используют. Я тут пытаюсь в кустик залезть, чтобы меня никто не увидел, пока я тут стою, как лох. Просто что-то сломалось очень быстро. Либо метеорит. Либо что то еще. Там Биби нормально двигается, но... Бас умирает. Посмотрите, как дым быстро... Что происходит? Ерунда какая-то. Так, 11 часов. И у нас обновление еще раз. Магазинчики. Мы забираем ящик. И еще что-нибудь будет у нас или нет? Ну, вроде бы нет. Я не вижу ничего. Вот. А, в начале иконка игрока новая. 19 гемчиков стоит, но у нас э, есть мозги, поэтому не будем покупать, тратить на это гемы. Будем за бесплатно, так сказать, сражаться. Полетели в каточку, надо 100 тысяч урон нанести. Я уже нанес 55. Вот. И первым моментом я хотел за Дэрила выиграть, а потом подумал, что там Режим с пиявкой и все дела. Не получается. На Карле самое то. Так, я с Леончиком. Это, кстати говоря, рандом, не тиммейт. Просто рандом. Я тут вижу и не вижу. Пошел, значит, наверх. Хочу баночки заутать а их просто нету. Просто нет ничего. У нас одна банка. Пока что все нормально идет. А вот еще одна баночка. Надеюсь, мы ее заберем. Да, мы забираем эту баночку. И вроде бы видим за, э, снизу о, боссов уже. Откуда они 6 банок взяли, я не знаю. Но я тиммиться не собираюсь. Я не овощ. Этот сезон я не собираюсь ни с кем тимиться. Шучу, конечно. Тимиться буду. Здесь мы начинаем воевать. Мой Леончик просто в тыл заходит к врагу. Его быстренько сбривает. Мы поджимаем команду с четырьмя баночками. И а, сейчас я буду залетать на него, да И будем Уже боссами, так сказать 6 банок у нас есть Остаются три команды Карл сверху улетает Пытается отцевиться от нас Так, и я его здесь а, Спокойненько убиваю Столкновение. Тут я немножко умираю И мой Леончик забирает 15 банок Круто, мы выиграли катку так, я нанес немножечко урона, надо вторую каточку обязательно сделать. Полетели. Так, полетели. Вторая каточка с рандомами. Надеюсь, нам повезет. А, Мортис. Мортис. <сих> Ребятки, <сих> походу нам не видать этот, эту иконку. Ну, хотя бы не, не на победу дали этот квест, а на урон. Так что мы как можно больше урона несем. И, в принципе, все в порядке будет. Uh, у нас две баночки, там команды сражаются, я добиваю база Внизу Шелли идет со своим гаджетом, я ей даю дэмэдж Самый прикол в том, что здесь просто даешь урон и хилишься за счет этого И прямо здесь микродистанцию держать, такой, такое удовольствие Здесь мы забираем Джанет вместе с Шелли, я подбираю баночки, у меня уже 6 банок мы получается босса. Мортис там где-то что-то делает Кстати говоря, он убивает Карла Не просто, прост. Мой тиммэтик Хоть кого-то убивает У нас 8 банок Я залетаю на Карла Пока у него кирка летела к нему Он не мог использовать гаджет Поэтому я за ульту а, Здесь Джанет пытается улететь Ну это конечно же не получается Потому что мы поджимаем ее И убиваем Здесь внизу с двух тык убиваем Шелли. И Карл что-то пытается сделать. Может, не может его догнать. Тут еще, кстати говоря, робот спаунится. Прикольно, да. И забираем последнего противника. Я э, дизлайк. Осуждаю. Я не использую дизлайк. Ставьте лайк, если вы тоже не используете дизлайк. И получаем иконку игрока. Очень крутой Значок, иконка игрока вообще супер. Мне нравится. Так, по заданиям мы выполнили все. Оставшиеся задания, которые у меня есть, я выполню их до конца сезона. Боксики открывать не буду. И давайте поменяем иконку игрока, потому что она мне очень зашла. Смотрите, как круто смотрится. Мне нравится. robo Factory. Ну что ж, ребятки, если вам понравился видосик, подписывайтесь на канал. А, прожимайте лакосик. Всем удачи и всем пока.